Бабушка, скоро Новый год наступит, а в доме этого совсем не чувствуется. Может, украсим его и станет веселее? Мне все равно. Делай, что хочешь. Ладно, я бы сначала украсил стены и потолок. Для этого мне нужна новогодняя мишура и игрушки. У меня нет игрушек. Я никогда не отмечала Новый год. Но ты ведь провела в этом доме свое детство. И наверняка твои родители наряжали для тебя елку. На чердаке, посмотри. Может что-то и найдешь, если там еще крысы все не съели. Не люблю крыс. Может у тебя есть цветная бумага, клей, ножницы? Я бы смастерил флажки и цветные фонарики. Я же сказала, все на чердаке. Придется идти на чердак. Я терпеть не могу крыс, их отвратительные желтые зубы и лысые шершавые хвосты, но ничего не поделаешь, так хочется провести Новый Год в праздничной атмосфере. Слышу, уже там кто-то бегает, надеюсь их там немного. Вроде тихо, ого сколько тут всего, долго искать придется. Кто здесь? Крысы бегают. Нужно, наверное, пошуметь, чтобы они испугались и убежали. Кыш, кыш! Я несъедобный! А ну кыш отсюда! Сундуков много. Придется все проверить. Тут капканы. Зачем так много? Непонятно. Тут биты бейсбольные. Бабушка, наверное, просто помешана на бейсболе. Тут целый сундук линеек. Непонятно. Да чего так много? Возьму себе одну. Может, когда-нибудь пригодится. А что в этом сундуке? Ура! Тут всевозможные карнавальные костюмы. Можно будет переодеться. Так будет еще веселее. Костюм петуха. Нет, не подходит. У нас сейчас год свиней ведь. Костюм Снежинки, тоже не подходит, может бабушке предложить? Хотя нет, она наверняка откажется. Костюм Супермена, это круто. О, а вот костюм Санты, то что нужно, он больше всего подходит. Сейчас переоденусь. Отлично, как по мне шитый. О, кажется в этом сундуке что-то блестит. Это же елочные игрушки и флажки! И они очень даже хорошо сохранились! Теперь осталось нарядить и... О, нет! Гигантский паук! Где я? Что со мной? Не могу понять! Всё тело онемело! По-видимому, паук обвил вокруг меня кокон, пока я был без сознания! Это означает одно... Он меня хочет съесть. Да, ведь пауки обвивают кокон вокруг жертвы, чтобы она не сбежала. Я пропал. Грустно так закончить жизнь в такую прекрасную праздничную ночь. Папа учил меня, что никогда нельзя сдаваться. Нужно до последнего бороться. Хорошо. Значит, нужно все тщательно обдумать. Может, найду выход из сложившейся ситуации. Разберем все по порядку. Я в ловушке. И паук меня съест. Это минус. Но съест не скоро. Иначе бы уже съел. Это плюс. Я скорее умру от голода и жажды, чем буду съеденным. Это минус. Или плюс? Нет, скорее минус. Сегодня Новый год. Это плюс. Мои ноги и руки обездвижены. Это минус, но мой род свободен, я могу говорить, это плюс. Значит, я позову на помощь и надеюсь, бабушка услышит меня. Бабушка, спаси меня! Бодя, ты что? Ты моего внука хотел съесть? Ах, ты ты такой! Бабушка, ты знала, что на чердаке живет паук? Конечно знала, это же мой питомец, Бодя, ручной арахнидик. Просто я забыла про него, давно не кормила. Вот он и изголодался, на людей кидается. Бабуль, может ты меня освободишь? А то Новый год скоро, дом еще украшать нужно, а я тут сам как игрушка елочная повис. Ах да, сейчас я тебя освобожу. Ну вот, дом украсил. Сразу настроение поднялось. Не хватает только елки. Какой же Новый год без елки? Игрушек еще много осталось. А повесить не на что? А ты пойди в лес, да сруби елочку. Точно, бабуль. Хорошая идея. Здравствуй, сестра! Мне нужна твоя помощь! Сегодня Новый год, знаешь ли? А у меня для Балди совсем нет подарка. Я знаю, у тебя этого добра хватает. Не могла бы ты дать каких-нибудь сладостей для него? Сейчас он пошел за елкой. Скоро вернется. Хорошо, сестра. Я соберу подарочек и оставлю его в гостиной. Когда он придет найдет его только немного ты же знаешь что я не разрешаю мальчику много есть сладкого от этого зубы портятся хорошо не переживай а почему вы сидите на холодной земле ведь это вредно для здоровья вы разве не знаете поверь мне это уже никак не повредит а ты чего это ночью по лесу один бродишь? Да вот, елку ищу, чтобы украсить дом на Новый год. А то ведь знаете, какой Новый год без елки? Понятно. А вы почему грустите? Ведь Новый год скоро. А какой праздник без детей? Не скажешь мне? Я остался один. А ведь раньше в моем доме было много детей. И мы всегда весело отмечали его. Ну, если хотите, можете встретить Новый Год вместе со мной. И бабушкой. Думаю, она не будет против. Да, я согласен. Тогда помогите мне найти елку. Вот, хорошая ель, смотри какая ровная. Но она огромная, а нам нужна невысокая, чтобы в дом вошла и в потолок не упиралась. Понятно. Тогда давай разделимся, так быстрее будет. Нашел? Нет. Нашел? Да, нашел. Но она не подходит. Слишком высокая. Нашел? Нет. К сожалению, в этом лесу все елки высокие. Я замерз, придется возвращаться без елки. Жаль. Ух ты! Вот это сюрприз! Спасибо, бабуль. Ну, сестра, знала же, что ей нельзя доверять. Ох, конфет объелся. Но чего-то не хватает для полного счастья. Я так мечтал о елке, Хотя бы самой маленькой. Самой малепусенькой. Но, видно, не судьба. Я придумал. А что, если... В лесу родилась елочка, В лесу она росла. Зимой, и летом стройная, Зеленая была. Я вам тут еще мандаринки принесла Немножко. Ну, сестра, с Новым Годом тебе! С Новым Годом! С Новым Счастьем! Всем привет! Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов! Поехали! Кошатник, привет! Привет, Дина Кэт! Оригай, привет тебе! Герман Штерн, привет! Шлада ТВ, привет! Фокси Пират, привет. И Последний Игрок привет. Э, леди Зурижат привет. Кошка Кавай привет. Никуля Красотуля, привет. Э, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Пишите в комментариях, приветики свои передавайте, э, делитесь с друзьями в соцсетях. Я вас поздравляю с праздниками и всего хорошего.